И снова, всем привет, мои дорогие друзья, с вами снова Скайзеки. Сегодня я ну, будем снимать шестое прохождение карты проклятия. Собираем, как то комплект. На ну, да, удачу. Карта 1, карта 0. Что у нас показывает первая карта? О, типа у нас вон там вот, это говно. Эта карта уже показывает говно вот так вот сделаем так и разумеется к ним вы наверное уже э, забыли про, что тут советую <святую> советую вам пере пройти пятую часть а потом приступить к этой а то уже три месяца прошло фух добрался надеюсь я не опоздал я должен добраться до корабля а, пока я он я не отправился Фух, добрался, я не опоздал. Я должен добраться <coughs>, до корабля, пока он не отплыл. Давай, побежали, что ж делать? О, что-то у меня лагает. И, конечно, понимаю, что лаги это обычная часть, но меня они бесит в этот момент. Так, куда? Пфф, да. Черт, он отправился. Надо догонять его. Один, отлично. Нет, неужели я опоздал? И что это конец? Нет, от меня зависит жизни Тысячи людей. Я должен что-то сделать. Запрудий под корабль и найди там прощеленный и заберись туда. Ага, блин, ты мне что-нибудь дал бы. Чтобы забраться туда. Сели, да? Сейчас вы, вы, вы, вы, вы, вы, так. <свёздные> Поехали. Дайвинг, Вот так вот забрался. Отлично, я в подвале корабля. Теперь надо добраться наверх. Всем внимание! На корабле обнаружен посторонний охрана. Черт, без боя в моей жизни ничего не бывает. А, вот не тут-то было. Я не поддаюсь на вас. Все. Чувствую, следующие охранники посильнее будут. Так. Ну ладно, спасибо. Да, много у вас. Много-много. Чепон. Чепон. Чепон. Point. Вот, сочи, пойнт. <къех> я пока посплю. Эй, ты мне не дал написать. <къех> Тут мы спали, все, можно найти. Отлично, я справился. Теперь наверх. Ну, как всегда, наверх. Ну ты чё? Разнообразие есть какое-нибудь. Ищи сундук. Ищу сундук. Так, где что-то есть? Я знаю, что-то где-то есть. Чё? А оно не здесь. Это что-то есть, но оно не здесь. Это что-то есть, но оно не здесь, да. Я прям... поэт. Фух. Ну где же ты, а? О, Так и надо было сразу бы. <coughs> Бери чак, открывай дверцы и два, две ковицы, которые там да ладно я думаю там их четыре две да. Так. обыскиваем так тут ничего нет ну да спасибо вообще спасибо не надо было ничего обыскивать даже ведь на меня нужно было напасть тут ничего ты издеваешься и тут ничего Офигеть. где хоть что то есть а? Вот здесь может что-нибудь... Вот а здесь тоже чего. Я офигеваю. Не, три должно быть. Так. Вот здесь сто процентов есть. Гарантия на сто процентов. Так и... Что? Гарантия не сработала? А нет, не, не сработал. Гарантии нету. <coughs> Гарантия кончилась. Вот здесь есть. Ну, это потому что последнее. Если есть не будет, я просто грохнусь. Так, здесь ничего. Ничего. Ничего. Ничего. Ничего. Ничего. Ничего. Ничего. Ничего. Ничего. Что? Не понял. Э -э -э -э -э -э. чуть -то я не до понял чуть А где? Офигеть. Ладно, нашел третий пункт. Так, <с paper> там никого нет. Так, надо осмотреть все места. Может быть, где-нибудь будет директор, поднимайся. А, спасибо. Надо осмотреть ресторан. Может он там? А где ресторан? Здесь? Так. Тут нету Надо подниматься на служище, э, на следующий этаж. Он там сзади хотя что-то было, но ладно. Хотя я все-таки сбегу. О. Не-не-не, прости, я прыгать не буду. Я уж не самоубийца. А, типа на выход на море. Всё такое, знаете, типа романтика. Эх. Угу. Поднимаемся наверх. Так, тут тоже никого. Надо подниматься выше. Ладно. Так, надо осмотреть <как>, каждую комнату, если ничего, то поднимайся. Я выше. Я выше, давай выше. Ты... Так это что, вау, тут директора быть не может. Еще выше. Шо, вообще офигеть. Я офигеваю, сейчас Ох ты, какой. Он, кажется, здесь прыгать будет. Хм, директор подстраховался, поставил охрану, это ему не поможет. Первый штучку. Твою дивизию. Я уверен, что если я поднимусь выше, будет очень много охраны. Но я не такой глупый, пойду обходным путем. Пш, правильно, ты идиот. Ты не глупый, ты идиот. идиот я уверен, что если... Э, а, я подсказку убрал. Э, на всякий случай, пропишите, где есть спаун И Если пойдешь, вот и Все равно вещи вам особо не пригодятся. Хотя лучше не подойти. Пш, спасибо, человек. Спасибо тебе за мужскую помощь. Утешил называется. Спаун по Все. Офигеть, всё. Э, А что, я ее даже не одевал, что ли? Ах, офигеть. Офигеть, офигеть. Так. лаги. Черт возьми, лаги. Дивизия, лаги. Килл. Вот так. Kill. Вот, kill. вот так кел. Так, а если я сделаю вот так вот, мы с вами всегда умели так. Да, да, мы всегда так Что, за лешей? Огонь, огонь! Твою дивизию нет! -мо ю мою, них, жоком себе очень жалко так вот так так так так спаун кил, а спаун поинт ты понимаешь что такое спаун поинт это не килл. это спаун поинт это обычный спаун поинт называется Ладно, пусть. Хорошо, Юма. Лаги. Как я вас ненавижу. Как я лаги вас ненавижу, а? Ладно. да, Юма, ну это нереально уже, я что за лаги-то тут такие не русские? Эх. Так. Так. Так. И так. А теперь вот так. А нам туда надо прыгать, да? Ммм. Угу. Это очень интересно, конечно. Так, ненавижу лаги. Чтобы они исчезли из лица земли. Лаганные лаги. Это нереально, вообще лагает. Сейчас закончу все и Майнкарт перезапущу. Чем мне делать? Ничего. <coughs> вообще лаги, бессмертные. Вот что называется лаги. Это, по как я понял, это уже следующая часть. Ну ладно. Это, а хотя шестая часть, это может это даже. Я 7 не помню, как она там, что там. А, мы, седьмой... ну я не помню вообще часу вот так вот так и вот так так беги и прыгай нафига нафига, дружище, я не хочу прыгать не хватало придется прыгать вот так ну, хоть как-то прыгали отлично о, да, почти конец. Что? Как? Ты прошел охрану на крыше. Немного логики и все. А теперь, слушай сюда, тварь, перед тем, как убить тебя, ответь, зачем, зачем ты это сделал? это? Ты же директор музея. Ты и так много денег получаешь. Много? Ты сдурел? Сучи копейки. У меня один брат и две сестры, и они добились чего-то в жизни. Брат, бизнесменом сестра, работник Думы, вторая сестра, заместитель нефтяного директора, они очень богатые, богатые и живут шикарно. А мне что нельзя? Надо мной все родня родня смеется, потому что я никто по жизни. Вот я решил доказать им все, всем, что нет. И поэтому я придумал этот хитрый план. Сначала я не хотел, но когда ты нашел вторую голову, я думал, Даргус очень опасный, если ты э, его живишь он тебя пол, пол, полю, полюбил бьет. Тогда смысл. Я решил, что лучше будет отдать его мне. Ах ты, сволочь. Я потерял все, друзей, знакомых, дом, деревня. У меня не осталось смысла жить. Единственная причина, почему я не, не сам убился. После этого, после этого, это месть, месть. Если не я его убью, то его труп найдет еще кто-то, кто-нибудь. Найдет еще кто-нибудь. Повторите заново. А, внимание, корабль обнаружен, окружен. Тебе некуда деться, Джо. Отпусти директора, и тогда, возможно, мы оставим тебя жизнь. Слышишь? Вот и все. Вот и конец. Лучше сдайся. А вот хрен тебе. Стоп, идея. Я могу избавиться от директора и проклятие я за один раз. Чувак, ты на навре... <клёх> время, наверное, уже догадался, что надо делать. Но если нет, я поясню, бери голову из сундука и <клёх> приделала ее к трупу Даргуса. Дальше разворачивайся назад, беги и со своей и со всей скорости прыгай. А беги по красным факелом и прыгай в море. Чё? А куда а туда, то есть. Ладно. А даже вот специально поставлю. С настройки. Нормальная. чтобы по-моему, а, Это тварь. ч мо? твою дивизию, так, там да, блин, ты что зыришь, вообще зырить умеет человек, так, вот так, ай, бежим, бежим, бежим, давай дивизию бежим. По-моему, По я бы нет, он что, там все разбомбит. Я в этом уверен. Ой-ой-ой, лаги. Не, хотя нет, не лаги. Ух ты, бит. Вообще. Отлично, набежать бежать все-таки. Бежим, е там. Что реально весь корабль разбомбит. Офигеть, он еще куда-то полетел. Мне все-таки придется его убивать вот сто процентов а нет он сам бурят, походу, а не он оставил он просто взял и оставил Эх, хорошо черт надо надо бежать ни, ни хрена себе этот дорогу опасный. а ты что думал сушитель и сушитель это те... не шуточки. а я то думал сушитель очень грохнем так по крупному но не тут то было надо было бежать. Да, нафиг бежать? Я ну, сейчас бы грохнул. бы, вс окей. Хотя все равно потом, мне кажется, будет все равно надо будет грохать. Да стой, куда идти-то? Так. Следующий факел. Блин, вот этот человек, я думаю чуть туповат. Да факел, где факел? черт побери. Так, а кстати, я вс. Она на, на, на мирную ставлю. Вс. Вс отлично. Да факел-то где люди? Что? Где заблудился? Хотя нет, я не заблудился. Я потерялся. Да куда бежать? Он идет что ли? У него он мог поставить факел, а? а вот. Так, ты видел? Надо убираться отсюда, и чем быстрее, тем лучше. Пещера рушится. Сыночек ну, -мо, как ты не надоело а? Свои пещерой ужаса? Вообще-то мы в каком-то дерьме. Приключиться сложно намерно. Нет, блин, не буду переключать. Так. А, чё то Я ногу подвернул. Ай, как больно. Иди на шрифте и нажимайте F8. F8? Что за... Скучал, Джо. Спасибо, я не хочу такого. Удизмы. Удизмы, моей. головы, тварь. Ты мне всю жизнь разрушил. Блин, он мог с самого начала взять вернуть за Нафига они ему нужны были? Так сам виноват. Не надо было трогать мои скрощи. Теперь я в твоей голове буду, пока ты не умрешь. Удизмы, головы, а как нога болит. А, помнишь своих друзей, что? Рыбака, кузнеца, тетя Кула, ага. А свой дом, в котором ты прожил всю жизнь. Ну, так знай, этого больше всего нет, но ты есть. <связывая> Даже все друзья, с которыми ты познакомился, предали, предали тебя. А, заткнись, заткнись. Реально заткнись, он мне надоел чуть, чуть уже. Не везучий тут человек Джо. Родился в бедном селе, в, бедном, в бедной семье. Вечно холодный, голодный. когда вырос, остался таким же. Да. Уйди. Благородный ты человек Джо. Зачем ты полез на этот корабль? Чтобы спасти тысячи человек, а тебе не... На... не... Наплевать. Не лезь. Бы сейчас, бы жив был. А, а я и так же выжив. Вы Ненадолго. -ха -ха. Надолго поверь. Я же и буду. Я был жив, буду. И еще надолго жив постанусь. Продолжение следует. Конец шестой части. Ура, ес. Yes. Знаешь что, Даргус, может ты и прав, я был бедным человеком, я потерял все, друзей, дом, деревню, все, но я не потерял свою жизнь, и мне есть ради чего жить, ради мести, и я щуть меня не сломал, все, перечисленное не сломишь, и ты, я сейчас выйду, давай, сразимся, король Даргус. Какая, какая... Дастушка против меня, да я тебя сажу с птыхами. Подавишься, держись, Даркус. Я иду. Ну-ка, ну как вам эта часть? Извините, что-то долго не создавал, но я обещаю, в следующей части я не буду так временить до конца сентября. Обязательно сделаю. Прокомментируйте карту. Как вам? Да вообще отличный человек, я как всегда не хочу жрать Ну, а нам пора прощаться С вами был я, Сказый Кит. Это конец шестой части, всем пока Всем удачи, всем пока